Простой рецепт фасоли с куриным филе, помидорами и петрушкой, можно использовать консервированную фасоль. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовить помидоры. Очистить фасоль, нарезать курицу и лук, разогреть масло и поджарить лук с солью и перцем в течение 1-2 минут. Добавить очищенные помидоры, соли снова жарить. Добавить фасоль, перемешать и пусть варится, пока фасоль не станет мягкой, около 20 минут. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Добавить курицу, хорошо перемешать и пусть варится еще 5 минут. В последний момент добавить петрушку и подавать. Подписавшимся, больше вкусностей. Вот из чего готовим блюдо. Помидоры 6 штук, белая фасоль 250 грамм, вареная курица 250 грамм, лук-шалот 1 штука, оливковое масло 2 столовые ложки, петрушка, соль, перец по вкусу, количество порций 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснишки моего канала. Всем приятного аппетита, жду вас снова.